Мы подводники СССР, строчники Республик Союза. Экипаж нас живет теперь в городах и на это шлюзах. Мы хранители тех времен, мы хранители тех традиций. Мы все помним, мы помним все. Иногда наша служба снится За ВМФ, за наш подводный флот За экипаж и за число побед Мы там еще находимся с тобой Мы здесь давно и нам немало лет Мы там еще находимся с тобой Мы здесь давно и нам немало лет как экипаж застыл на подъеме и гюйса и флага, как по трапу идет командир, как звучат для него доклады, как опять призывают меня, Несмотря, что в запас я вышел. Если никому, то я за вот такие вот сны.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 Мы подводники СССР срочники из Республик Союза, по Бацапу связь каждый день. Так для нас начинается утро, и тепло на душе от того, Что мы были, мы есть и будем. Мы все помним, мы помним все. И уже никогда не забудем За ВМФ, За наш подводный флот, За экипаж И за число побед Мы там еще находимся с тобой, Мы здесь давно И нам не мало лет Мы там еще находимся с тобой, Мы здесь давно И нам не мало лет За ВМФ!